Игорь Саренко, привет, опоздал, бывает, это здесь я немножко со временем сегодня, ребята, вот, намудрил, но на зуме мы разговаривали, ребята, говорят, надо все равно в марафон выйти, пусть, пусть поздно, лучше поздно, чем никогда, поэтому я вот, придя в мастерскую... Я не думал, что мы так активно здесь включимся, да, я думал, сейчас включу, но соберемся мы там, что-то не о том, не о чем я буду здесь работать, но, оказывается, хрен не работает, да, вот работать надо с вами, я рад, я рад, честно слово, что вы так активно меня забрасываете вопросами, давно я так активно не общался, не отвечал на них, вот, да, как-то немножко, забыл. Павел Киньев, Евгений Тавч, вопрос воспроизводства маточного стала по вашей технологии 4-5 самцов, получается это одна линия, так интересный очень вопрос Павел Киньев надо пересмотреть вам видимо значит семинар, работа с породным стадом, внимательно вот и разобраться со схемой работы с породным стадом в принципе в схеме и так все понятно, то есть там это файл Презентация Microsoft, да. Э, там текстом все расписано. Э, как раз. То есть не 4-5, вообще-то, минимально достаточно три самца. Но вот именно непременное условие для того, чтобы у вас все получилось. Эти самцы должны быть не родственные. То есть у вас должно быть три линии: три родоначальника, три самца. Они ведут эти линии. У вас должно быть их три не меньше. Да, лучше 4. У меня четыре линии, да. Вот, лучше вообще 5, 7, 8. Но в отдельно взятом хозяйстве, в ЛПХ, да, то держать даже 4 линии. Вот я держу, да, в каждой линии я держу по два самца. Потому что один самец это не самец. С ним что-то случилось, и все, вы линию потеряли. да. То есть должен быть как минимум один запасной. Ну и там где-то еще подростки растут. там, вот. Тогда вы можете быть спокойны, что у вас линия действительно она есть и она сохранится вот, поэтому минимум должно быть три линии, а не одна и в этой линии пять самцов а вот как это, линии сохраняются и чего как, смотрите пожалуйста этот семинар заходите на сайт macroll.ru, в видеотеку в этой видеотеке, там есть эти семинары в том числе этот вот, для наглядности можете там же в магазине, значит, цифровые продукты, приобрести эту схему для себя да, ведение породного стада в ней тоже там все прямо разрисовано, и все текстом написано, все понятно, предельно. И вот огромное количество людей ею пользуются, вот, и тот, в том числе ваш покорный слуга, уже не один десяток лет, да, и вот прекрасно себя чувствует. Деда какой-то, вот сейчас опять, наверное, дед там напишет. Владимир, по да, Афанасьев появился, не знаю, кто такой, привет тебе, Владимир Афанасьев, он меня в очередной там раз какой-то там четвертый или пятый окончательный э, забанил, но потом опять переездки появляются и предъявляют мне, что я у него украл вот эту технологию, может быть, он говорит, где-то там публиковал в каких-то журналах, может, я говорю, дай ссылку, не дает жмется вот возможно я же не спорю да то есть ведь не я изобрел велосипед и не я изобрел вот эту работу да просто я не встречал ни в какой литературе по кролиководству да где то чтобы вот не, вот так вот описывали эту линию везде как писал, что привозили свежую кровь и что-то работали вот это всегда была проблема, а я, коль такой человек ленивый и тем более я никогда не занимался ни прививками, ни лечением, всегда свежая кровь слева, начинаются сопли, начинаются проблемы, для меня это было всегда болезненно и страшно. Я искал момент, как от этого избавиться. Не скрою, опять же на, этом, на ферме Румы, на портале обсуждали, там есть специальная тема, вот имбридинг, кролиководство, много там всякие схемы с ребятами обсуждали. И вот собрав это все в кучку, как всегда, да, я ж, я ж не говорю, что я изобрел миниферму Макляк 6, да, вот не изобретал я ее, вот, не я придумал держать домашних животных в клетке, там, вот, делать им кормушки, там, делать им поилки, вот еще чего-то, да, не я придумал. Просто собрав здесь вот это, здесь и сейчас собираем, вот кормушкам, вот сегодня опять обсуждали изменения в кормушке, э, улучшаем, да, это все постоянно идет. Вот, э, собрав это все лучшее в кучку, получается вот, вот то, что получается. Вот, то же самое с этой технологией работы с породным стадом, да, как раз собрав вот это все в хозяйстве у себя, своим куриными мозг, мозгами своими, да, поразмыслив, я вот эту схему для себя придумал, и я стал по ней работать. И стало получать я не стал переводить, а потом уже не помню в каком году, в 12-м, по-моему, или нет, или в 13 году э, опять же на выставке там приехали играть ученые, и я вот этот семинар, который там лежит, я, значит, с ним на этой выставке перед ними, я эту схему выложил и рассказал. Вот, с просьбой, ну, Подводные камни мне показать где тут все не так-то я ж я ж автомеханик, я ж не это не животновод, не заятейник. И уж тем более не этот не генетик, да? Как с этим делом? То есть они меня туда когда -то, в принципе это все гениально, оказывается просто. Схема должна быть рабочая, смотрите. И вот я работаю уже второй десяток лет спокойненько, вообще с этим и время показало, что это действительно так. А сейчас уже и кроме меня огромное количество людей также работают, воспитали себе хорошее стадо и с ним живут. Поэтому, ребята, смелее, вперед, не боги горшки обжигают. А Владимир Афанасьевич, вам привет огромный. И сейчас ты опять объявишься. У меня тут на той неделе опять обвинял, что я там поудалял. Он мне там чуть не под каждым видео, ну много, вообще не по теме видео, комментарии эти пишет вот по удалял гути зачем ничего не удаляю когда ссылки показал в комментариях вот я увидел вот твои комментарии пожалуйста зачем мне удалять я я не занимаюсь этой ерундой я не мальчик да то есть что -то там какие очистки подчистки подводить и потому почему да потому что мне честно говоря мне вообще ровно как вы обо мне думаете владимир афанасьев да мне вообще как-то как, как с гуся вода мне это совершенно ровно Я сам вполне самодостаточный человек я знаю о себе все и намного больше поверить, чем вы знаете обо мне. И поэтому меня ваше мнение совершенно не интересует, чтобы мне как-то его прислушивать и еще там, значит, что-то там подтирать. Все, если вы хотите просто о себе заявить, я тоже не против, заявляйте в комментариях, ради бога, я там с вами с удовольствием полемизирую, только это... По-деловому так, да, не просто бла-бла-бла, я же попросил вас ссылочки, дайте, пожалуйста, на ваши публикации. Вы ну, там мы, тято, с курями говорили, там, какие-то 40 линии, там, не знаю, кроссы. Э, вот я тоже слышал про кроссы, что такого-то, тоже слышал, такие понятия машины. Э, вот. Посмотрю, вот, я вам говорил, если вы считаете, что я вас вот что-то украл, до встречи в суде. Подавайте в суд, я с удовольствием с вами встречусь там. Прямой эфир тут вот забабаним. Представляете, как будет интересно. Да, Кто за то, что прямой эфир забабанится, то сюда поставьте плюсики. Вот, а мы идем дальше. Алексей Коша, спасибо, все понял, очень хорошо. Руслан Госкоев. было 0. А, вот, было 0, стало 45. Вот, значит, хорошо. Молодец, Руслан. Значит, все будет хорошо. Я говорю, ребята, э, у всех, кто э, приходит Макрол, э, технологию Макрол, да, у всех получается, за исключением тех, кто не работает. То есть это, я всегда говорю, ребята, не верьте никому, если кто-то вам скажет, что кролики, это панацея, э, купил кролика, да, и все, и началось э, банкомат, деньги полетели. Нет. Ребята, все зависит, во-первых, от головы, как вы себя настроите. Вот, готовы ли вы что-то менять в своей жизни? То есть, если вы хотите, что ли, у вас, чтобы что-то в жизни изменилось, надо изменить что-то в своем поведении, да? Если вы не хотите ничего в своем поведении менять, да хоть вы каких кроликов купите, хоть вы золотую миниферму маклях 6-9 поставьте, да? Ничего не изменится в вашей жизни, если вы не будете менять свое отношение к ней. То есть, начинается все отсюда... Вот, там, здесь вот кто присутствует на нашей академике, да, академии кролиководства, кто со мной же работает, общается, они, они же знают, что в первом, это в первую очередь философия, понимаешь, философия жизни, философия ну, животноводства, фил, ну, и, и философия кролиководства в частности, в первую очередь это философия, все остальное потом, потом это оборудование, потом это животное, потом это корма, это все потом, а в первую очередь философия. Так вот если вы философии измените свое отношение к жизни, отношение к животным, отношение к себе, отношение к окружающим вас людям, и все у вас будет хорошо. И вот вам инструмент. То есть, потому что макрол это всего лишь инструмент для достижения целей, поставленных вашей философией. Вот, а если у вас философии нет, нет никаких целей, зачем вам инструмент? Ну купили вы бензопилу, да, и не знаете, зачем она нужна. Вот. Ну и лежит она красивая такая, да? И что? Она сама по себе ничего не умеет делать. А вы взяли ее, давайте просто пилить налево-направо. Да, но ну, тоже результат-то вот не тот, какой надо. То есть нужны целенаправленный план, чего и как использовать. Вот мы опять с вами уже немножко повело вот Руслан Гаскуев, его а, я нормально с философией, да? Вот он пришел, взял инструмент, и, пожалуйста, у него уже есть результат. Увидеть результат – это тоже философия. Понимаете? Далеко не все умеют видеть результат. Они работают, и у них в голове, а я, я, и вроде ничего. Им приходится со стороны пока, как ничего так Ты посмотри, что было вчера и что сейчас. Ой, правда? А это я, что ли? Я говорю, конечно, ты, кто больше-то? Понимаете? То есть, увидеть результат, оттуда философия. Так, идем дальше. Игорь Царенко, сколько у вас стоит комбикорма? Мешок 25 килограмм, я беру по 850 рублей. Много это или мало? Не знаю. Что, 34 рубля с чем-то получается, да? Я считаю нормально. Михаил Стариков, золотые слова. Спасибо, да, Михаил вот ну вот мы с вами 37 минут в эфире, 21 человек у нас здесь, даже на 7 лайков что-то цифра Это не нравится что ли поставьте лайки, это что вам жалко что ли раз, раз, раз, раз, я уж не прошу нажать кнопочку со стрелочкой и поделиться там с друзьями в Одноклассниках или ВКонтакте так вот. жалко вот, то заповелся Thank you. <smell>